Приветствую! Добро пожаловать на марафон «100 тысяч за две недели». За эти две недели мы с тобой разберем две автоворонки, чат-бот, школа MLM, скрипты продаж, 7 этапов продаж, 12 видов трафика, искусственный интеллект, нейросети, Комбайн, который обрабатывает все заявки со всего интернета, регистрирует тебе в команду, комментирует, отправляет письма, лайкает, дожимает и так далее. Также есть система автоматизации и менеджеров. То есть, когда ваши заявки идут автоматически через систему автоматизации, менеджер обрабатывает ваших партнеров и подключает к вам в команду. Вы от прибыли платите менеджеру 10% за его работу. Также будет много интересного, прокачка мышления, психология, марафоны каждый день, задания, что нужно сделать, какие посты выставить, какие программы запустить, чтобы получать сотни заявок, научиться строить тысячные команды и зарабатывать большие деньги. Такой марафон обычно стоит 30-50 тысяч. У нас сейчас по акции вы можете зайти на 3 500. За эти 3500 получаете все эти знания и инструменты. Также вы за эти две недели сможете заработать от 50 до 200 тысяч рублей. И потом постоянно получать доход со всех этих регистраций, всех этих людей, так как здесь идет система автоматизации, автоапгрейдов и автореинвестов. Более подробнее вы можете узнать про маркетинг чуть выше. Если вас заинтересовало данное предложение, если вы хотите получить все эти знания и инструменты не за 30 тысяч, а за 3 500 и заработать за две недели больше 100 тысяч, напишите своему наставнику, он тебя добавит в наш чат и даст более подробную информацию.